Как корабль назовешь, так он и поплывет. На России из навоза слепили символ будущего года. Исходя из этого перспективы, россиян в новом году сомнительные. Заяц-кролик появился в якутском селе у Уолба. В этот раз двухметровое творение из подножных материалов может стучать по барабану, видимо, для того, чтобы оповещать россиян о приближении тяжелых времен. Фекальный скульптор Михаил Бампосов может гордиться. Он задал ту перспективу, которую заслуживает РФ. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.